В общем, поехал ставить машину на учет. Наивно полагая, что раз ставят машину на учет со сгнившим номером то я пройду этот путь легко и просто. Сейчас, забегая вперед, скажу, что я дважды подумаю, ввязываться мне в этот геморрой или нет. Приехал я в МРЭО, поставил машину на осмотр. Вышел инспектор, посмотрел, что номер сгнил. Даже осматривать долго не стал. Говорит, все, надо направлять на экспертизу, Приходи, говорит, ближе к вечеру, у нас много работы, говорит, тобой надо много заниматься. Ну, я отлучился, попил кофе, вернулся, подумал, не, не стоит давать такие шансы задвинуть тебя на следующий день. И остался стоять над душой. Ходил там, маячил перед их глазами, пока они не вышли с документами. Это было под вечер. Помимо документов, они вышли и прилепили бирочку. Бирку крепят на неснимаемую деталь. В данном случае это весь брызговик с лоджероном. С пачкой документов мы сели в машину мою и поехали в отдел, линейный отдел. Там, где, куда отвозят, если там кошелек украли и так далее. Передали Оперу, ну, Оперу полномочный, исследователь, не знаю в чем разница. Вместе с большой пачкой документов. Все хорошо, но опера не было на месте. Дежурный забрал все документы на машину. Оформил и отдал только ПТС Со страховкой и бумажку о том Что они приняли документы Ну и прокомментировал Ездить не надо, жди направление на экспертизу Машина должна стоять Так закончился мой первый день постановки на учет Вчера мне прилепили вот такую вот бирочку Через, в общем, все Опломбировали, помба, Если видно Все серьезно ну, так что они протянули ее сквозь вот эти вот металлические вещи. Ну в общем на деталь, которую нельзя просто так открутить и переставить. Теперь еду на экспертизу. В течение следующих нескольких дней я ловил опера. Есть подозрение, что его настоящее имя неуловимый Джо. Я приходил в отдел, а он где-то на выезде. В итоге я приехал в субботу и с самого утра ждал его у входа в отдел. Опер приехал через два часа и действительно с происшествием. Просто не хватает сотрудников. Пообщавшись, он пообещал подготовить документы для экспертизы через три дня и отдать мне на руки, чтобы я поехал ее проходить. Я пришел через три дня и мне дали направление на экспертизу. Соответственно, Опер опять не было на месте. На следующий день с утра я сразу поехал к ним проходить экспертизу, записываться. Экспертизу назначили через две недели. Сказали, раньше не можем сделать, большая очередь. Петербург – сырой город, и много машин со сгнившими номерами рамы ездят. Сейчас 9.40, 15 ноября, на 10 утра у нас назначена экспертиза. Экспертиза будет проходить вот в этом здании по адресу Софийская, 8. Делку ВД экспертиза сразу, надевайте маску и перчатку. Меня выгнали, сказали приходи через час. Ну, надеюсь, что через час будет готово. Пойду погуляю. Закончили осмотр машины через полдня. Забрал машину где-то после 4 часов. В общем, они что обработали. по-моему, даже виден номер стал сбоку. Все это время они терли номер кислотой. Вытаскивали пластиковые детали. И смотрели даты выпуска на них. Проверяли, крутились ли болты. Облазили вообще всю машину. Даже нашли и оттерли кусочек отгнившего номера на двигателе. Хорошо, что стоял родной. Как бы, тщательно проверили сварочные швы. Заводской, Вырывали заводской кузовной герметик и проверили, что швы не кустарного производства. Далее они сказали, что все нормально на словах. Напишут заключение, отправят обычной почтой, что машина соответствует вину, не в угоне и так далее. А почему обычная почта? Потому что в теории я могу подделать и принести заключение менту. Почта России это медленная организация. По слухам говорят, даже что она изобрела изюм и курагу. Ну, это шутка. Пришлось ждать где-то недели-две, пока почта из Питера в Питер. Более того, из соседнего района в мой район придет это письмо, и опер получит на руки его. После этого начинаем опять ловить Опера, но на этот раз у меня уже был номер его телефона, и мы с ним общались через WhatsApp, потому что трубку он не берет. Опер писал отказ где-то в течение недели, отказ возбуждения уголовного дела, и приложил к экспертизы. Я пошел, получил эти бум бумаги, поблагодарил его бутылкой коньяка, и с этим всем быстренько побежал в МРЭО. В общем... Отдел выдал результаты криминалистической экспертизы. Вот меня при въезде на экспертизу сфотографировали вот эта фотография, Это табличка, которую они все профотографировали. Все данные по машине. То, что не видно ржавчина, что как бы что... провели исследование. В РЭО очередной раз проверили все эти документы. Вышли, проверили, что пломба на месте. Эту пломбу, к слову, нельзя снимать до последнего момента. И после этого они мне выписали направление на набивку нового номера. Нового ВИН-номера. После этого стал вопрос, где сделать эту маркировку. Если зайти на сайт промт-рог и прочего организации, то там просто откровенно чушь написано И как бы там в основном указаны организации, которые на прицепы ставят эти. Или переделывают машины. Случайно наткнулся на рекламу в Авито. Позвонил и оказалось, что это компания, которая занимается переделкой машин, там, допустим, из автобусов в D категорию, там, транзиты те же самые, переделывают в категорию C или там Б. если есть возможность по массе полной, и так далее. И в том числе они наносят эту дополнительную маркировку. Цена вопроса 15 тысяч и отправляют меня на изготовление этой дополнительной маркировки. Они отправили, сказали куда подъехать, в Петербурге это оказался третий парк, если вы когда-нибудь были в Питере и ездили на маршрутках, не городских автобусах, то там везде будет написано третий парк, третий парк, это таксопарк еще со времен СССР, я так понимаю, существующий на Белоостровской. Я туда поехал и там очень своеобразно они нанесли мне маркировочку. Какой-то автосервис где-то в третьем парке. будем набивать номер машины. Тестовый набивка. Да, да, да, да, да. Мне главное, чтобы поехали. Поверь, пожалуйста, внимательно. Угу. Я винта бил уже и боюсь, чтобы не выдернулась с розетки. Вот тебе и жопа, бля. Что случилось? Не знаю. Уехала? Давайте на ту сторону, а эту замажем. Эту надо будет замазывать. Получилось не с первой попытки. После нанесения маркировки на следующий день я поехал к ребятам. Они мне выдали пачку бумаг. Заплатил 15 тысяч. И поехал опять в МРЭО уже ставить на учет. В МРЭО опять проверяют всю новую пачку бумаг. Проверяют машину, фотографируют новый ВИН-номер. И, вот чудо, я получаю документы на руки, СТС и возможность легально ездить на этой машине. Итого три месяца, некоторое количество нервотрепок и все готово. В любой момент могло что-нибудь вылезти. Да, допустим, выяснилось, что допустим, двигатель заменили прежний хозяин. И все. Ну, и сразу арест. И... Полный пакет геморроя и так далее. Или те же пластиковые детали взяли, там панели они поменяли от другого года и все. Так что перед тем, как брать машину со сгнившим номером, тут тоже надо два раза думать и быть морально готовым сыграть в эту лотерею. Если вы досмотрели мои мытарство до конца, надеюсь вам не сложно будет поставить лайк, оставить комментарий и подписаться на мой канал.